Всем привет, сейчас мы с вами приготовим суп с крабовыми палочками. Для этого нам понадобится лук репчатый, картофель, соевый соус, чеснок рубленый, соль, черный перец, крабовые палочки, маринованная морская капуста, замоченный рис и немножко растительного масла. В разогретом растительном масле обжариваем лук. Лук порезан мелкими кусочками. Лук обжариваем одну-две минуты. Когда лук становится прозрачным, добавляем крабовые палочки и чеснок. Все хорошо перемешиваем и обжариваем 2 минутки. Добавляем картофель. Обжариваем одну минутку. Добавляем кипяток. И рис. Рис у меня был замочен на полчаса. После закипания переводим на медленный огонь. За 5 минут до окончания добавляем соевый соус, соль, черный перец и морскую капусту. Доводим до кипения. Довели до кипения. Убавляем огонь. Вот у нас получился такой замечательный супчик. По желанию добавляем сметану или майонез. Приятного аппетита!